Ну, а здравствуйте! Всё, я буду вам прямо в эфире. Сейчас я поставлю телефон. Так, как мне видно слышно... Здравствуйте! Сейчас запущусь в прямой эфир. Оль, выключай звук. Итак, мы в прямом эфире, и сегодня я совместила две соцсети Facebook и Instagram, и буду вещать в двух сетях одновременно. Это вот у меня новый опыт. Здравствуйте, дорогие друзья! Я делала анонс в Instagram этого эфира, Facebook не догадалась, и тема нашего сегодняшнего эфира это «Диеты и отпуск. Как совмещать несовместимые вещи. Для моих подписчиков Инстаграма это привычные уже наши сделки. И, в общем, мы будем об этом сегодня говорить. Я собирала вопросы на эту тему и, безусловно, буду на них сегодня отвечать. И, конечно же, как всегда, я приготовила для вас упражнение, которое будет эффективно, которое специально для отпуска предназначено. Для того, чтобы есть и худеть! Есть и худеть! Кто со мной проходил в «Матрицу стройности» знает, что это истинная правда. А сегодняшний эфир я вот сейчас делаю фокус. Я вам сейчас что-то покажу. Опа! А ну, девочки, помушите рукой! Я провожу сегодняшний эфир из нашей летней резиденции. А, то есть у нас отпуск, не отходя от рабочего места. Ага, сейчас для Инстаграма еще покажу. Вот, оп, вышите вы рукой. <с> Это Ирина, мой соучредитель и Ольга, директор студии. Так, пардон, сейчас. Оп, это снова я на заднем плане моря. В общем, все сошлось. Жизнь отдалась. Отпуск. Отпуск. Итак, говорим про отпуск и в общем начать я хочу с того, пока народ подтягивается. Начать я хочу, конечно же, с анекдота. Люблю я анекдоты. По закону Архимеда после сытного обеда, чтобы жиром не заплыть, нужно срочно закурить. Доктор, а вы точно диетолог? Да. Вот есть такое распространенное мнение, что диета ⁇ это способ избавиться от лишнего веса. И если соблюдать диету, то жизнь наладится, можно похудеть, можно добиться каких-то результатов. И, конечно же, я об этом буду сегодня подробно говорить. Это моя любимая тема. Итак, смотрите, начну, собственно, с отпуска. Так, вопросы. Значит, смотрите, вопросы будете задавать мне потом, когда я уже расскажу основную часть. Я начну отвечать на вопросы, которые мне уже задавали, и вы, по ходу, можете задавать мне вопросы в эфире. Вот такой у нас формат общения. Смотрите, начну с отпуска. Отпуск — это всегда такая пора, когда хочется выглядеть красиво, когда хочется выглядеть привлекательно в купальнике и э, есть такие мемы смешные когда девушка собирается на пляж ей осталось полчаса до пляжа и она кидается качать пресс как человек который был по ту сторону баррикады да ни для кого не секрет что я была на 22 килограмма больше и как человек который как тренер который провел э, возле себя огромное количество людей я точно скажу да я могу говорить именно, об этой закономерности, что э, начинают люди брать себя в руки, да, заниматься собой, своим телом, ну, за какое-то время до отпуска. Обычно это не задолго до отпуска, э, ну, конечно, не за полчаса, но бывает, что речь идет о нескольких днях. Вот я там несколько дней поголодаю или там посижу на диете, сброшу там лишние килограммы и стану красивой, а потом, когда попадаю в отпуск, особенно по программе все включено, тогда люди начинают кушать много всего, есть, употреблять много всего разного и это, конечно же, наносит вред фигуре. Не всегда, кстати, это отпуск. Это может быть и поездка к родителям, например. Особенно поездка к родителям, когда родители кормят. Да? Даже если в случае, когда люди договариваются с собой о том, что они будут кушать вот в этом отпуске, в этот период, только полезные продукты, от которых не поправляются, но все равно почему-то по какой-то причине непонятной приезжают с лишними килограммами. Тут я люблю говорить о том, что запомните: нет таких продуктов, от которых не поправляются. От еды не худеют. Вот это вот такая вот. У меня есть еще несколько волшебных формул. Ну, это так, это вам затравочка. Я сегодня буду говорить об этом подробнее. Так, смотрите. Итак, перехожу к философии, которую я декларирую: почему на моей программе можно кушать все, что хочешь, сколько хочешь, и тогда, когда хочешь. Те, кто проходил мою программу, не дадут меня соврать. Я вижу тут участников и участниц, и и в Фейсбук вижу, и в Инстаграм вижу участников и участниц, которые были уже у меня на программе и которые не дадут соврать. Это действительно правда. На моей программе можно кушать, что хочешь, когда хочешь и сколько хочешь, и именно поэтому худеть. Почему? Потому что основная философия, основная мысль, которую я стремлюсь донести до всех худеющих, пока все худеющие не поймут и не осознают, что слово диета в переводе с греческого означает образ жизни. И пока это, этим, этим не проникнешься вот, до конца, да, эти слова обозначают не больше, не меньше. Образ жизни. И то, как мы выглядим, образ жизни, наносит отпечаток на внешность. Все, больше ничего. А если уже говорить об образе жизни, то если вы 5 или 7 или 10 или 21 день посидели на ограниченном питании, это не стало вашим образом жизни. Вы получили какое-то временное, измененное, искаженное, ну, искаженный внешний вид свой, но он не стал от этого вашим. Да, я думаю, что я нашла какое-то новое сейчас определение, потому что то, что мы получаем при помощи диет, мы искажаем свой внешний вид, но мы не соответствуем ему, потому что здесь, в этом месте, ничего не изменилось. Анечка, ты прекрасно! Благодарю! Спасибо большое! Да, как я выгляжу и о том, как, как выглядеть, мы еще поговорим совсем скоро. Итак, что такое диета? Я себе тут немножко записала. Я готовилась с утра к нашему эфиру и записывала тезисы. И свои тезисы я их придумала. Значит, смотрите. То есть диета – это, грубо говоря, комплекс правил, это не еда, это комплекс правил, которые мы соблюдаем ежедневно и которые приводят нас к определенному внешнему виду. Вот как-то так. Поэтому Ограниченная еда в течение каких-то определенных ограниченного количества времени ⁇ это ни о чем. Это не приведет к результату навсегда. Это приведет к временному результату, к искажению внешнего вида. Но это даст только временный эффект. Потому что наша внешность ⁇ это отражение нашего внутреннего состояния в первую очередь. Наших мыслей, слов и действий. А еда ⁇ она уже потом, как-нибудь потом. Так, именно поэтому, если вы в отпуске хотите выглядеть хорошо и во время отпуска не набрать лишние килограммы, по программе все включено, да, нужно готовить в первую очередь свой ум и свой организм задолго до отпуска. Минимум ⁇ это месяц, это минимальная программа наша, матрица стройности», А лучшее ⁇ за три месяца, а лучше за полгода. Да, чем раньше вы к этому начнете подходить к своему состоянию, к своей внешности, тем раньше вы станете выглядеть так, как вы хотите. Как-то так. Итак, как готовиться да, и какие шаги необходимо предпринять? Я выделяю сейчас основных четыре шага, которые нужно сделать для себя. И первый шаг, я его назвала, ⁇ узнать себя. Что он под собой подразумевает? Вокруг нас так много должна, должен, нужно и так далее, что мы себя, особенно вот это касается постсоветского пространства, что мы себя в своей жизни не видим и не знаем, потому что у нас бесконечное какое-то основание Все мы сразу, начиная от пионерии там, и заканчивая каким-то шагам, которые там, умный человек или приличный человек или настоящий человек должен сделать. Да? Вот Именно поэтому на «Матрице стройности» начинается с того, что снимаются абсолютно все запреты. На «Матрице стройности» можно все. На матрице стройности можно употреблять алкоголь. Это то, что в корне отличает матрицу стройности от любой другой программы по похудению. На матрице стройности можно употреблять любые традиционно запрещенные продукты. Это такие, как сахар, белая мука. Что там еще запрещают? Я уже даже её не помню. Ну, в общем, торты. Пельмени, вареники, пиво, все это можно употреблять на матрице. И самое смешное, что люди, которые проходят матрицу и употребляют все эти продукты, худеют. Потому что мы худеем через вот это место. Следующее, что нужно сделать. Вот очень важный шаг, и очень тоже важно его осознать. Это то, что для современного человека, для человека, который живет в наше время, Началось оно немного раньше, это где где-то с конца 19 века началось вот это вот все, хотя оно и раньше было, конечно, но еда стала основным средством удовлетворения большинства потребностей. Грустно, надо поесть, или выпить, или то, и другое. Весело надо отметить. Одиноко значит, нужно покушать беспокойно, нужно поесть. Или в другую немножко сторону. Хочется проявить благодарность, или хочется проявить э, заботу, любовь, дружбу, значит, я поем за компанию, потому что я не хочу обидеть друга, или я не хочу обидеть маму, или я хочу проявить эту любовь, значит, я буду кормить того, кто сидит рядом со мной, даже если он не хочет. С какого возраста можно на Матрицу стройности Оксана, я за если речь о, де... о детях, то я за то, чтобы матрицу проходили родители, и тогда вы детям строите просто ну, принципы матрицы. Если именно речь о ребенке как таковом, то не раньше, чем с 18 лет, а лучше с 21 должна быть осознанность и осознанное умение осознанно принимать решения, еще и поспорить и противостоять родителям. Ну вот так. Так, немножко отвлеклась, именно поэтому вот матрица настроена на то, чтобы понять основные причины наших переживаний и удовлетворять их соответственно тем способом, которые предполагает, да? знаете, как есть такая Шутка, да, что гвоздь, вернее, шуруп, вбитый молотком, держится лучше, чем гвоздь с закрученной отверткой. Да, то есть у каждого всего должен быть свой инструмент. Поэтому, если вы хотите есть, поешьте. Но если вы хотите развлечься, то есть множество других способов, кроме как поесть. Как-то так. Следующий пункт это, это вот эта вот моя любимая формула лишний вес от лишней еды, формула простая до безобразия. И именно поэтому на нашей матрице можно употреблять любые продукты, потому что от глазка пива или от кусочка торта, который вы хотите, и который за вами гоняется, и если вы его съедите, то вас отпустит. Отпустит вот это вот дикое переживание, состояние того, что это запрещено, что вам это нельзя, вам этого истерически хочется. Как только вы себе это разрешаете, вы это совершенно спокойно начинаете воспринимать. И если вы съедите не пол торта а ну, столько, сколько вам необходимо для того, чтобы получить э, всю ту гамму чувств и переживаний, за которыми вы этот торт собираетесь съесть, то страшного ничего не произойдет. Вы похудеете. Вы похудеете от того, что вы будете употреблять именно то количество продуктов, да, и того качества, которое вам необходимо здесь и сейчас. И про то, что почему я не худею на правильной еде. Я вот правильно питаюсь и по часам, и мало ем, но я почему-то не худею. Про правильные продукты правильное питание у меня вообще отдельное отношение к правильному питанию я считаю что сейчас просто какой-то массовый психоз на эту тему про ну уделяют слишком много приписывают вернее слишком много правильному питанию <с> Спасибо за комплименты. Да, я читаю комплименты. Благодарю! Немножко отвлеклась. Так вот, каждый человек уникален. Для каждого человека свой набор продуктов будет правильным. Мне задавали вопросы там, по Human Design, чем люди отличаются друг от друга, и попросили, чтобы я рассказала. Я сделаю эфир на эту тему, будем говорить об этом тоже. Так вот, Каждому человеку настолько, может быть, по-разному взаимоотношения с едой будут приносить пользу, одному человеку полезно красное мясо, а он решил, что он станет вегетарианцем. Другому человеку нельзя категорически кушать холодное, например, третьему человеку наоборот холодное показано. Вот у моего ребенка, например, он может, Мартин, он может взять мисочку, пялочку, ну сколько там, 300 грамм, насыпать замороженной смородиной или замороженной малины или замороженной клубники с горой, взять ложку и вот так вот просто съесть ее, и оно все кислое, оно все холодное, зубы ломит, но он такой с рождения, и он получает от этого Удовольствие, море удовольствия. И каждый раз он меня спрашивает, мамочка, у нас есть что-нибудь такое замороженькое? Вот. вот это вот он, он ест, и я на это даже смотреть спокойно не могу. Мне, скорее всего, это не показано. А ему вот хорошо от этого. Поэтому про правильное питание. У каждого человека правильное питание свое. И поэтому матрица стройности, она, когда проходишь по шагам, когда узнаешь себя досконально, когда понимаешь, что тебе нужно, а что тебе от чего тебе не очень хорошо, то организм сам выбирает те продукты, которые ему необходимы. И еще тоже другая сторона этой медали. Сегодня, может быть, у вас организм будет просить все время рыбу, например, да, на протяжении какого-то длительного времени. У меня так бывает частенько. Ну, раньше я этому удивлялась, сейчас уже привыкла. Я могу месяцами кушать, например, одну и ту же рыбу. Но мне хочется, и я не могу ей наесться. Там три раза в день на протяжении месяца, например. А потом все, вот так вот по щелчку наелась, выключила, переключила на какой-то другой продукт. Это не означает, что у всех будет происходить именно так. Но вот, вот когда так происходит, тогда, тогда все круто и здорово. Ну, собственно, теория. Теория у меня закончена сейчас. И я вам, наверное, сначала дам все-таки упражнение или ответить на ваши вопросы, а потом упражнения. Как вы хотите, сначала упражнения, а потом на вопросы. Или сначала Сейчас пытаюсь прочесть. Так. Хорошо, давайте я тогда отвечу на ваши вопросы. А потом все-таки дам упражнения. Сейчас мы поговорим. Еще продолжим нашу теорию. Пройдусь по вопросам, которые мне задавали. Итак, вопрос Вилла Марина задает такой вопрос. «Я очень люблю шампанское, пью брюд, а уж летом так просто не удержаться от бокальчика другого. Это явно негативно влияет на вес. Что делать?» Но, во-первых, я приглашаю на «Матрицу стройности», а во-вторых, если выпить бутылку брюта, то это безусловно повлияет на вес, а если выпить пол бокальчика, то я думаю, что ой, убежал вопрос, убежал вопрос только что становится плохо, вот вижу, а начало вопроса не вижу маленькими или предложениями или ну надо с этим что-то сделать. Ну, убежал. Вот так вот, все, все дозировки, все дело в дозировке. Так. Следующий вопрос. Только что вернулась из пансионата, где все включено. Для меня это оказалось испытанием, которое я провалила с треском. Ну, упс, приходите на матрицу. Как совместить несовместимое? Хочу похудеть. Даже делаю для этого некоторые шаги. Ограничения, спорт. Но в то же время нет сильной боли в кавычках. Да, По поводу лишнего веса ну, типа, сильной мотивации нет. Слышала, что пока не будет этой самой мотивации, хорошего результата не добиться. Или все же можно без загонов и совмещения хочу худеть, но не так сильно, как остальные, обрести стройное тело. Хороший вопрос. Прежде чем на него ответить, я вам расскажу хорошую новость. Мы в августе запускаем еще одну матрицу, которая будет называться матрица спорт. Это матрица, которая разработана специально для спортсменов, потому что то количество спортсменов, профессиональных спортсменов или люди, которые очень близки к профессиональному спорту, приходят на матрицу и говорят: я знаю все про спорт. Я знаю все про спортивное и про правильное питание, но у меня ничего не получается. И мы со, со специальным спортивным психологом разработали дополнительную программу именно для спортсменов или для людей, которые э, спортом занимаются очень серьезно. И вот, вот прямо спорт-спорт. Да? А, так вот, ограничивать себя или заниматься спортом. Или делать и то, и другое. Ну, в общем, оно результатов не приносит, пока внутри себя не разберешься. Тут вот вопрос: Анна, у меня есть мечта участвовать в твоем марафоне Матрица стройности. Участвуйте, подари, пожалуйста, мне участие в завтрашнем марафоне. Смотрите, Светлана, марафон более чем доступен. За то, что вы получаете в результате прохождения этого марафона, вы это не получите нигде. Там идет полная обратная связь, личная консультация, которую вы получаете, вы разбираете каждый свой шаг. И, ну, то есть цена, цена просто очень доступная. Поэтому нет, нет, не дарю. Пардон. Но я слишком много в это вложила. Разыгрываю время от времени. Участвуйте в наших мероприятиях. Возможно, выиграете участие, но так я не дарю. Так, Теперь про мотивацию. Да, пока вы не захотите, то с любого ограничения вы будете срываться. Если вам нравится так вот питаться, как вы выбрали, то здорово будет у вас, э, возможно, получаться. Если вам нравится заниматься спортом, и вы получаете от этого удовольствие, тогда и тело ваше будет стройней. Но хочу похудеть ради того, чтобы похудеть, потому что это модно, но это не та мотивация. Если у вас нету причины, для чего вам худеть, то да, мотивация важна очень как. Я мотивацию вам не повышаю. Тут. Считаю, это не моим делом. Так, «Как не сорваться, если в отпуске, да и на выходных порой глаза от удовольствия так и расплываются? Когда видишь красивое, вкусно оформленное разнообразие еды, даже детки те в отпуске набирают лишний вес, хотя порой в них и не запихнешь. По поводу деток я поспорю. Я была в феврале с Мартином в, в Турции, в Алании, и там еда была ну, просто супер! Он похудел сильно у меня. Но он не хотел кушать, у него не было аппетита и, в общем, как-то так. Когда мы были в Испании, он там полюбил картошку и хорошо ел, не похудел. Вот, Поэтому по поводу детей дети копируют наше поведение. Если мы будем учиться у наших детей кушать, питаться правильно именно так, как они себя ведут, тогда и мы будем стройными, а дети поправляются тогда, когда они повторяют наши ошибки. А как учиться есть так, чтобы не поправляться, приходите на матрицу. Ну, это если называть вещи своими именами, то когда я ем от того, что это красиво, это просто жадность. Ну, а что случится, если это. Ну, при условии, если нету чувства голода, да? То есть, если вы голодны идите, то, конечно, пожалуйста. Вот, а если я ем просто потому, что она красиво на тарелке лежит, но ну, это. Так, опять убежал вопрос для меня еда и Упс! Если у человека диабет или нарушение гормонального фона, ваш марафон может помочь? Любовь. В этом случае наш марафон сильно изменит пищевое поведение. У некоторых людей бывают изменения, даже вплоть до гормональных, они сами регулируются, но я не врач. Я не лечу матрицы стройности диабет. Поэтому, да, изменения будут, но я ничего не гарантирую, скажем так. Сохраните эфир, пожалуйста. Конечно, сохраню. Да, безусловно. Так, следующий вопрос. Вот, беру все включено, но питаюсь только продуктами, подходящими для поддержания веса. Не ограничиваю себя в порциях. Много овощей, белковая пища, чтобы потратить калории, два раза в день подолгу плаваю. Отель выбираю подальше, чтобы дольше ходить. Лифтом не пользуюсь. Вечером прогулка 2-3 часа. Пью только воду. Много и чай зеленый. Утром кофе, сладости по минимуму, ем фрукты, вес не набираю, но и не теряю. Вопрос: какие еще способы я могу применять, чтобы вес снизился на 2-3 килограмма? Еду не могу убавить, и силовые не делаю, слабею за понижение давления. А, меньше есть. Ну, другого способа нет. <с2> вот. Приходите на матрицу, разберетесь со своим пищевым поведением и есть распространенное заблуждение, что я не могу умень уменьшить порции. Есть куда двигаться, я более чем уверена. Так, какие еще вопросы? Нужно... Стоит чуть... пару дней погостить у мамы, и нужно втягивать животик. Ну вот. Сейчас сейчас читаю. Тут просто комментарии. Вот. Что делать, если родственники мешают похудению? То есть, если ты поправилась, они не применут тебе сказать об этом. Но если ты отказываешься от пирожков или еще чего, чуть ли не кровная обида. Мы это прорабатываем на матрице стройности. Конечно же, потому что. Наши любимые мамы, бабушки, родственники, тети, дяди, свекрови, тещи и так далее очень любят нас кормить. Есть способы, как удовлетворить их стремление нас покормить, сказать большое спасибо. Я обязательно это съем. Заверни мне, пожалуйста, это с собой. Я съем чуточку попозже, когда буду голодная. Вот мне твой пирожок очень пригодится. А дальше уже как. Как карта лежит? Так. Так. Вот от моей давней зрительницы и слушательницы вопрос. Ольга Батманова. Есть хочется все, что было под запретом целый год. Дочь на грудном вскарбливании. У нее была год аллергии на кучу продуктов, которые я люблю. Я бы на 13 килограмм. Теперь у дочки аллергии нет, и я могу себе позволить есть все. И я как безумно, могу так много без без разбора наесться. Как остановиться? Ведь это долгий запрет, говорит, о нежелание поесть. Совершенно верно, Ольга. Очень здорово, что ты отследила этот момент. Ты осознаешь, что это. Твои страхи, да, страхи твоего организма, что у тебя это отберут и больше тебе не дадут. Вот. Приходи на матрицу, приглашаю. Я помню, что ты сейчас на другом марафоне. И все получится. Да, самое важное это заглянуть вовнутрь себя и разобраться со своими желаниями. Так. Так, так, так. Мне летом всегда хочется какой-то гадости пить. Обычно сладкой. Ведь знаю, что вода наша все, и что это совсем не утолит жажды. Ну, увы, ах, Настя. Хороший, кстати, вопрос. И я вам скажу, смотрите, на матрице стройности я в первую очередь обращаю ваше внимание на себя, на свои желания и на то, что себя хорошо бы полюбить. С этого все начинается. Когда вы травите себя, откровенная трава. Я вообще... вот Верите, мне на голову не налазит, почему на государственном уровне не запрещены вот эти вот вещи, которые разрушают наше здоровье тупо? То есть, если взять вот эту вот сладкую воду... Ну, это же отрава просто! Любовь к тебе начинается с того, что я осознаю, что я сейчас себя травлю, и если я хочу пить, то значит я буду пить воду. Если я хочу сладкого питья, то я возьму чайную ложку меда, растворю ее в воде и выпью. Да? Я получу то, что я хочу. А если я хочу именно вот эту вот, ну, тот напиток, который я точно знаю, что отрава, задайте себе вопрос, для чего вы разрушаете свое здоровье? Что вы получаете, когда вы разрушаете? Мама очень полная, я стройная, значит я могу быть стройной независимость от наследственности. Совершенно верно. Отличное замечание. И это касается абсолютно всех. Наследственность — это обычная отговорка. Так, так, так, так... Собственно, вопросы закончились. Теперь па-па-пам! Я вам даю упражнение. Специальное упражнение для отпуска. Так, сейчас загляну в фейсбук. Возможно, там тоже есть вопросы. Вопросов нет. Хорошо. Итак, упражнение. Значит, если государство запретит ему прямые убытки, ну, можно чем-то другим это заменить, было бы желание. Ну, хотя, Оксана, да, я полностью согласна. Итак, это упражнение называется Зора. Почему Зора? когда-то, когда я вела еще очно «Матрицу стройности» в Одессе, сейчас прочту еще вопрос и начну упражнение. «Для меня еда стала главным источником удовольствия лет восемь назад. Как вы считаете, на «Матрице» сможем проработать?» «Сможем». А, «Сможем». Да, могу есть сколько хочу и ем сколько хочу. Мне бы на 2-4 килограмма поправиться». Ну, да, есть такой ускоренный метаболизм, говорят. Ну Но... <смех> от еды всегда нужно получать удовольствие, или можно и нужно как-то по-другому относиться к пище. Ну, я за то, чтобы и сексом заниматься с удовольствием. Сексом же тоже можно просто так заниматься. Я за удовольствие. У меня даже есть матрица стройности, такое понятие, как пищевой оргазм. Вот, искренне желаю всем научиться его испытывать четвертый раз прошу ответьте а все ответила так упражнение все закрыли вопрос упражнения оно называется зора почему потому что одна из первых участниц матрицы стройности когда ее еще проводила в одессе очно сделай его дома а там условия необходимо закрыть глаза. И она для верности, чтобы не подглядывать, взяла и завязала глаза лотком. И в этот момент зашел ее муж, посмотрел на нее и говорит, ты что, Зора? И с тех пор это упражнение называется Зора. Наташа, привет, если ты меня смотришь, привет. Твоего имени упражнение. Итак, что необходимо сделать? Особенно, когда вы в отпуске. Возьмите что-то такое, от чего вам хорошо, вкусненько, приятненько, и то, что вы можете употреблять в неограниченном количестве, и нарежьте, наломайте, накалите маленькими порционными кусочками. Маленькими порционными, что имеется в виду, на один укус. В идеале в это что-то воткнуть зубочистку. Я на матрице это упражнение даю с яблоком. Почему с яблоком? Потому что оно имеет определенную консистенцию, температуру, вкус. Ну, в общем, оно содержит в себя много разных ярких сторон. Это можно делать с любым фруктом, например, экзотическим, да, который вот вам, вот он, вот он, вот он только тут. И поэтому вы его едите с утра и до ночи, потому что потом вы уедете, его потом не будет у вас. Вот возьмите, поэкспериментируйте, поиграйте с этим. Это можно делать и с напитками, это можно делать и с пивом, и с Кока-Колой, и с чем угодно. То есть возьмите что-то такое, что вы хотите проработать, да, в кавычках. И Закройте глаза. Будет идеально, если вам никто не будет мешать, если будет вокруг тишина, потому что к еде нужно относиться как к медитации. Нужно погрузиться в это состояние и осознавать, что вы сейчас едите. Не в телефон смотрите, не развлекаетесь, а едите. Вы сейчас употребляете пищу закрыли глаза, сосредоточились на своих переживаниях и ощущениях. Взяли и по одному кусочку едите то, что вы для себя приготовили, и э, заглядывайте в свои внутренние переживания, наблюдайте за тем, как изменяется вкус у этого продукта, как изменяется ваше состояние, на каком моменте вы поняли, что все, что вам хотелось от этого продукта взять, вы только что взяли. И когда вы поймете, что все, что если вы будете продолжать, то это будут уже не те переживания. Открывайте глаза и посмотрите, сколько у вас осталось на тарелке этого того, что вы только что ели. И если вы будете делать это упражнение каждый день, хотя бы в течение одной недели один раз в день, неделю, одно упражнение простое поешьте с закрытыми глазами. Я гарантирую, что вы похудеете на 1-2 килограмма. Ну, вот совершенно точно. Собственно, на этом я завершаю наш эфир. Спасибо вам огромное за внимание. До скорых встреч. Пока!